Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим куриную грудку в кляре. Для этого нам понадобится килограмм куриной грудки, одно яйцо, соль, перец, куркума, орегано у меня, а вы берете любые специи, которые вы любите. Также для жарки нам понадобится столовая ложка подсолнечного масла и отруби овсяные. Итак, приступим. Вымоем куриную грудку, просушим ее полотенцем и нарежем на небольшие кусочки. При нарезке получились аккуратные кусочки, отделили малое филе от большого. Вот И теперь нашими кусочками мы нарезаем все филе. А в это время приготовим кляр. Разбиваем одно яйцо. Добавляем приготовленные специи. Взбиваем, слегка взбиваем вот. приготовленную массу или соус для пропитки мы выкладываем. Мешали все филе, чтобы оно было равномерно смочено соусом. И так оставляем на полчаса. Через полчаса приступаем к жарке. Через полчаса наше филе пропиталось соусом. Вот, мы насыпали пару столовых ложек отрубей и одну столовую ложку подсолнечного масла на сковородку если у вас сковородка с антипригарным покрытием можно даже без посолочного масла теперь мы оборачиваем наше филе в отруби и укладываем на сковородку на среднем огне Обжариваем с двух сторон и выкладываем филе только в один день. Мы поджариваем с каждой стороны приблизительно 5 минут, не более. За это время филе поджарится и будет белое внутри, что говорит о готовности. Его. Получается такой филе сочным, вкусным. Но жарить надо только, ну, чтобы стоять тепленьким. В соусе или в холодильнике может находиться, я жарю куриное филе до да, легкой румяности. Вот сейчас я разрежу кусочек, и вы убедитесь, ну, что филе сочное куриное филе готово. Приятного аппетита!